Среди тяжелого рабочего дня должно быть время для того, чтобы набраться сил и перекусить. Изжога может доставить множество неприятных ощущений и превратить обед в настоящее испытание. Не стоит терпеть изжогу, ведь ее можно остановить. Одна капсула Рабиброзола «Северная звезда» утром помогает бороться с изжогой весь день. «Северная звезда» нам доверяют.